Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые друзья! Вчера, опять много так отзывов мне написали о том, что вам понравились, понравилась моя беседа. Сегодня я хочу продолжить разговор об одной очень важной и интересной теме. Но поскольку неохота просто так стоять и выступать, как на трибуне, я решила совместить полезное с приятным. Взяв наш любимый кофе, который мы уже имеем пользоваться, вы не заварили еще кофе? Ну хорошо, ставьте на паузу, идите, заваривайте кофе, я подожду. Ну хорошо. Я вот сейчас разговариваю с вами, беру салфетку обыкновенную, беру кофе, который у меня остался, и растираю руки. Почему-то с рук мне приятнее начинать, потому что я вот сегодня утром этого не сделала, и хожу какая-то не такая вся целый день. Надо сделать. Это очень приятная процедура и очень полезная. Итак, у нас у каждого человека есть в окружении те люди, которые тебя раздражают. Они не просто тебя раздражают, они просто бесят, потому что их цель жизни как будто бы в том, чтобы тебя вывести из берегов, чтобы ты взорвался, чтобы ты наорал, чтобы ты психанул как следует. И они через некоторое время... Ходят, попивая песенки, а ты переживаешь, ночами не спишь, в голове все это крутится, что он такой сякой, а я такая хорошая, а они такие все плохие. В общем, вообще, что делать-то? Жить-то надо как-то, и надо жить в мире со всеми, и никого не осуждать, стремиться к тому, чтобы... Э ну, в мире надо жить с людьми-то. А вот они раздражают. Ты и так, и сяк, и прогибаешься, и, и угождаешь, и ублажаешь. Чем больше ты э, уделяешь внимания, тем больше они садятся на шею. Это могут быть и дети, это могут быть подростки, это могут быть наши любимые члены семьи. Что с этим делать? Раньше, несколько лет назад, я, прочитав в одной из церковных книг или из книг святых отцов, дело в таком случае следующее – я иду в церковь, во-первых, я читаю молитву о семистрельной иконе Божьей Матери. Я иду в церковь и подаю записку о здравии этого человека. Если есть возможность материальная, я подаю на 40 дней. Чем больше возникла ссора, чем был выше этот фейерверк от этой ссоры, тем я стараюсь молитвеннее к этому отнестись. Поначалу с этим человеком отношения могут даже ухудшиться. Но проходит какое-то время, и отношения совершенно меняются. Вот правда. Они становятся добрыми и порядочными, доброжелательными. Ну хорошо, вы скажете, да, я в церковь не хожу, не все же ходят в церковь. А что делать? Есть другие варианты. Есть варианты научные, психологические, которые действуют на людей. Ну вот это то же самое можно и на лицо делать. Я тут не буду при вас этого. Но вы можете, я вас не вижу. Вот. Лицо, подбородочек к нижней мочке уха, от губ к средней части уха козелочек, открыли носа к верхней части уха или к височкам. И прямо вот эти точечки можно, все, которые мы с вами разучивали, вместе с кофе, с кофейной гущей, вот так вот делать. Это еще усиливает эффект. от наших массажных точек от массажа наших массажных точек итак психологические приемы это да кстати связано с нашими упражнениями с тем упражнением где мы на ухо делали все и вот так вот дыдыш вот этот дыдыш он развивает у нас подсознание он развивает у нас интуицию он оголяет даже подсознание и предчувствие Сознание формируется у людей с детского возраста, в детском возрасте, в дошкольном. Оно формируется в подростковом возрасте. Оно может быть оголенным, То есть мы так когда. Вот сознание оголяется у людей в некоторые моменты их жизни. Я могу назвать, что это один из моментов, когда человек болен, тяжело болен. Мы не даром больным людям стараемся очень по-доброму относиться, чтобы не нарушить его вот подсознание. Когда человек пьян, сильно пьян, там тоже все уголено. И если мы ругаем пьяного мужа, «Эх, ты такой-сякой, такой-сякой», он такой-сякой и будет. Просто мы загоняем в его подсознание прямую программу. Еще подсознание обнажается в некоторых моментах. На моменте испуга. У нас у каждого были такие моменты, когда ты перепугаешься или кто-то внезапно от тебя испугается до такой степени, что вот так вот весь перетрясется. Вот в этот момент как раз подсознание и обнажается. В этот момент можно в подсознание человека вогнать другую совершенно программу. Ту программу, которая у него установка есть на грубость, на раздражительность, на гнев, она у него сформировалась уже. ее никак не счистить, она как программа Windows XP. Её. счистить ее на спуге. но при этом предварительно, заранее приготовившись, сейчас масличка еще возьму, заранее приготовившись, надо придумать аффирмацию, то есть ту фразу, которую мы ему в подсознание в это вгоним. Причем в этой фразе не должно быть частицы не и слов нельзя, вообще никакого отрицания, только утвердительная Фраза должна быть. Например, если человек гневный, то на моменте испуга вы заранее приготовьтесь и скажите, ты добрый, ласковый мужчина. Вот он испугался, а ты в это время говоришь, ты добрый, ласковый мужчина. Сработает. Он вообще не запомнит, что вы ему сказали. Это как 25-й кадр. Чик, влетело в сознание и все. Если человек курящий, то... Надо ему такую фразу сказать, что он здоровый, с чистыми легкими, ты трезвенник, все, будет работать. Я так делала один раз, но я даже не один раз делала, но я расскажу пример, как у меня соседка была, долгие годы никто не мог с ними жить мирно, это просто были не, не, недоброжелательные люди, они, порода у них такая, ну что с этим сделаешь, может генетика, может там детство какое-то трудное, не знаю. Но мне досталось, досталось по полной программе. И пока и я всяко всяко старалась, я уходила, я не связывалась, я наоборот связывалась и скандалила. Никаких результатов, пока я не вот эту аффирмацию не выгнала. Когда уже ситуация накалилась и она меня напрягает. «Человеку-то хорошо, он из меня кровь-то пьет, он ходит бодренький, а я-то не могу вся, я и ночью-то не сплю, у меня сознание все этим заполнено, да нафиг оно мне надо, мне надо как-то от этого избавиться». И я решила вот этот способ, вычитала в психологической литературе, и решила я его использовать, этот способ. Заранее придумала эту фразу, и когда э, соседка зашла и увидела меня внезапно, она перепугалась, а у меня фраза вылетает, «Ты добрая, справедливая женщина, три слова, все». Она так, вот на этом хохоте, у переход эмоций, такой вообще взрыв. Через некоторое время я спрашиваю, ты помнишь, что я тебе сказала? Она говорит, вообще не помню. Какой там помнишь? Я так перепугалась. Она зашла в помещение и меня там увидела внезапно. Она не ожидала увидеть меня и очень сильно перепугалась. Вот. Если вы заранее эту фразу приготовите, Господь создаст такую ситуацию, чтобы исправить отношения обязательно создаст даже нисколько не сомневайтесь с тех пор отношения стали не только доброжелательными и дружескими они вообще стали добрыми и порядочными человек не только не стал ко мне придираться а стал участвовать в судьбе вообще хорошие стали отношения и сохранились до сих пор правда все уже новая программа работает старая забыта абсолютно вот так можно легко исправить с Божьей помощью, конечно, поведение человека. Я могу еще некоторые моменты рассказать. Но, ребята, я вас очень прошу, регистрируйтесь, пожалуйста, на Ютьюбе и подписывайтесь, потому что это важно для меня. У меня, когда все получится, я вас тоже научу это делать. Это может сделать каждый человек. Зарегистрироваться на YouTube, открыть свой канал, снимать видео, как я сейчас делаю, и туда запускать. Эти виды, потому что она одна точка зрения. Другая, точ, другая сторона вопроса. Каждый из вас абсолютно обладает какими-то уникальными свойствами, качествами, знаниями, умениями, совершенно неповторимыми, потому что у Бога всего так много. Это представить даже невозможно. Вот стоит дерево, растет оно много лет, и каждый год оно меняет листики. Каждый год на листиках ни разу не повторяется рисунок прожилок как на пальцах рук отпечатки ни разу дерево растет сто лет и за сто лет ни один листик ни разу себя не повторил ни одна снежинка у бога не повторила рисунок вот как много у него поэтому каждый человек уникален и каждый из вас уникален я знаю это и и знаю что если вы тоже захотите делать видео у вас получится обязательно подписывайтесь на мой канал. Любыми доступными способами это делайте. Я пыталась пару раз сделать видео о том, как это сделать, но я боюсь, что я выйду со своего аккаунта, потом э, трудно в него зайти, надо через восстановление пароля, как-то у меня не очень получается. Но еще раз попытаюсь, если получится, я сделаю такое видео. Ну все, пока.